С 24 по 31 августа пройдет заселение иногородних студентов первого курса в деревню Универсиады. Для этого в день заселения необходимо к 8 часам приехать к культурно-спортивному комплексу УНИКС, где будет организована процедура заселения, распределение по комнатам, а также проведен инструктаж по технике безопасности и электробезопасности. Для любого иногороднего студента э, перечень документов он одинаковый, также размещен на сайте университета. Особое внимание нужно обратить на медицинские справки, потому что это должен быть анализ крови на РВ, который действительно в течение 10 дней его можно сделать по месту жительства. Э, дальше это справка от дерматовенеролога, она тоже делается по месту жительства. Это э, копия флюорографии, должно быть э, заключение флюорографического осмотра, который действительно в течение года. Если этих справок нет, то тогда придется уже проходить здесь, и это продлит процедуру заселения. В деревне универсиады уделяется большое внимание безопасности. Здесь работает контрольно-пропускная система. Хорошие условия для проживания, чистота в комнатах и на территории, а также невысокая цена, которая в этом году составит 515 рублей в месяц. Конечно, лучше взять в первую очередь самое необходимое. Осмотреться, с кем они будут проживать в комнате, решить, что, они, что действительно необходимо. Как часто бывает, забудут лишние вещи, которые потом загромождают комнату. Подушки, одеяло, матрацы они предоставляются. Постельное белье тоже, и оно меняется раз в неделю. В деревне универсиады, в каждом доме, поэтому это все есть. С графиком заселения можно ознакомиться на сайте университета kpfu.ru. Арина Михайлова, Владислав Михневский, Универньюс.